Всем привет, меня зовут Типашка, и сегодня я расскажу вам историю, как я познакомился с этим бабужом Эффектлай бабочки. 3. Два дня назад Это был самый обычный вечер. Каждый день Уэй, Ты кто? Блин, да а ч ⁇ Мне эта помощь нужна. У Я меня... Мне твоя помощь не нужна. Ну, Блин, а э, о, ты проблемы, а? Какие проблемы? Ты моя проблема? сука! А, и, бля, иди, сука стой, стой, стой, стой, стой, то вижу. Смотри. А? Вот, уху. нам надо срочно его найти. За мной! Это, это, это, да, это же башня? это же а! ну поры же! Э, э, а? вот не, не дано Э, блядь! не я? О, О, блядь! <связь> Зачем вы вообще его боялись? Какой его вас нет? Пошли, убьем его! Вон он, за ним! О, нет, там не будет пошли обратно! Э, камеру убрал. Продолжение следует. Надеюсь, мы с вами еще не прощаемся.